типовые объекты которые у нас есть которые мы проектируем можно разбить в основном на четыре таких самых серьезных участка первый участок это вход второй участок это коридор третий участок это внутренние помещения и четвертый участок отдельный совершенно это парковка. каждый из этих участков обладает своей спецификой очень серьезной и очень Отлич... подход к проектированию этих участков он совершенно отличается от остальных. Чего не хватает? Периметра. -периметр, да. периметр. а, почему здесь нет периметра? Дело в том, что задача по периметру она одновременно практически невыполнимая, поэтому очень простая. Дело в том, что, имея периметр, чаще всего задача стоит именно следующим образом. Определить, что кто-то пересек периметр, там перелезть через забор, например, да, и определить, кто это сделал. Если подходов много, количество подходов не неважно, к дому, к машине, да, разных сторон, то определить это практически невозможно. Это нужно огромное количество видеокамер и э, хорошего разрешения. Это очень дорого, и никто на это сейчас не идет. Вот. Во всех других случаях, когда не нужно определять кто, а нужно определить сам контроль периметра, то это просто обзор. Да? И э, в периметре одно, что не стоит забывать, что при контроле периметра очень-очень важно не давать волю углам обзора. То есть, вот мы говорим, периметр, нам мы думаем, что так нужны периметральные камеры, периметральная камеры – это узкий угол, который бьет там, на далекие расстояния, все здорово. А что с близью делать? Вот Первые 20 метров, которые камера глотает, что будем делать с этим расстоянием? Вот, поставили камеру на узкий угол, все смотрим, а первые 20 метров мы практически не видим. Поэтому э, давайте периметр тоже сделаем пятым пунктом. Как этого избежать?